Разговаривают две подруги, и одна другой говорит: "Ух ты, какая у тебя собака, слушай. Ну а зачем ты ее завела? Ну как зачем? Чтобы вечером по парку проуливаться было не страшно, слушай. Ну а зачем в темноте гулять по парку? Ну как зачем? Чтобы собаку выгулять. Что здесь непонятного?" Муж с женой прогуливаются по парку. Жена так смотрит, а муж на чужих баб пялится и говорит ему так на ушко. Нагуливай, нагуливай аппетит. Есть-то все равно. Дома придется. Сын вернулся с прогулки. Мать кричит с кухни. «Сынок, а сынок, ты где был?» С собакой гулял. «Сынок, сынок так у нас собаки нет, а я с ней на улице познакомился.